Сегодня, короче, у нас такой небольшой челлендж буду снимать. Типа, э, мне нужно, вот сначала я буду, убивать с китом старта, мне нужно убить пять любых монстров. Раз, может быть, причем с А, я их даже не слышу. Тут у нас надо 10, 15, 20, 25 и так далее сначала себе кикстарт такой вот, и надо сейчас сразу с спалка, потому что да, э, я себя должен любить, если я это поставлю, с понравишься. Такие у меня праймы. Очень слепая. Спасибо я. А не, мир называется сейчас. Зумби не надо. Зумби не надо. Зумбей не надо делать. Это плохо. Очень плохо. Негодец. Негодец. Негодец. Негодец. Негодец Ну, окей, это мне сейчас подокажет, что он не ему. Это я пытался уже снять, окей, сейчас. Всё. Я не понял, что тогда это что сейчас было, потому что... Иди. Уйди. Уйди, я тебе сказал. Я тебе сказали... расскажешь. Ой, а? А? А? А? А? А? А? Потому что мне просто снова не дают. Делать себе хотя бы одного монстра убить. Ну как видите, у меня убили, я при помощи одной команды убил всех монстров. Тут да, да, да, да, да, да, да, да, Я вымер. вот там. Я ушла сюда, с как-то убежать. Там что-то я нашел. У меня 30 парскай плана этот старт. Даже есть пароль. Есть, у меня плюс один, плюс, плюс один. Плюс. Это очень сложно. И главное, чтобы сейчас у меня не превышала 15 минут видео. Я... Мне надо снимать чуть-чуть покороче видео, ну например сейчас у меня 5 минут видео длится, можно сказать 6, 57. и короче говоря мне надо покорочитать, чтобы время не снимало больше 15 минут. только чуть -чуть. Ну, как. Я прочитал, -то еще одного скелета то я на основе. Я хочу, чтобы это поскорее закончилось. Я тоже нашел. Еду еще нашел. <смех> вообще повезло. Только что зельки не было еще. Типа, наверное, пока я тут сам на то есть пока я не записывал, я сам построил юг, я вот стерил все. золотая. Вот и есть я можем сегодня. Здесь у меня А я могу? ходить. Сейчас даже еще и на Тогда я подпишу. сейчас. A B совсем вспоминаю, игра может быть. О, зачем она Пишу монстров. <музыка> вот, <конечно. музыка> Зиндермена найти. <решит> вот, короче, такой я. Вот что, я лучше. Есть, димит! Еще надо обучаться 14 рублей, значит, надо еще на глазки лет. что Я убил сейчас все пять монстров, получается зомби, э, скелет, э, скелет или зомби. пять монстров убил меня. Неважно какие. какие. я на пустыне забыл. Получается я, э, наборе, э, Следующим набором я буду в следующем наборе, выживаться в следующем наборе, я буду в следующем наборе каждый борка один набор одной нет и беру Я взять. Вот, например, что, ну, когда я доведу, например, до снайпера, надо взять до снайпера, сам снайпер вот, Поэтому, ребята, всем спасибо и пока!